Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха и рад вас приветствовать на своем канале. Все вы знаете, как я отношусь к стрим снайпу. И до этого момента для меня это было самое отвратительное, что могло быть в Call of Duty Mobile. Но на данном видео вы увидите момент, который на мой счет самый отвратительный и самый низкий, что вообще можно придумать в Call of Duty Mobile. Я бы хотел бы почитать ваше мнение. Может, я не прав. Может, мне кажется, что это самое отвратительное, что можно придумать в Call of Duty Mobile. В общем, смотрите видео до конца. Не забудь прожать лайк. Не забудь подписаться, если ты здесь недавно. Ой, да вы чего не убили, блин, я хилялся. Да! <смех> Жестко. Ну да. на я хочу стримера убить. Так меня уже убили. Это моя соседка виновата, Бобрув, понял. <смех> Стрим-снайперы, да не, <смех> не стрим снайпер нерпать здорово. Ничего, он слишком медный. Не-не-не, это бот, уходи, уходи, уходи, Тимка, уходи, это бот. Да иди за этими, за жетонами уже. Машину найди, да иди за жетонами. Это бот, не стреляйся с него, вон машина есть. Не знаю, турчик мне каким-то постоянно заторможенным казался. На, мы... не до сих пор. Эй, ребята, вы что до сих пор на жетонах сидите? вы, палы, блин! О, а шалей. Три часа сидите на жетоне. Это вообще жестко, прям. сванчик, братка, Ты че ты че ругаешься? Да вы мало того, что фулкой прыгаете на голову. Так еще и на жетонах сидите. Ладно, уйдите оттуда, пусть заберет жетон. Или чё? Общаемся. Ну ну все, убивает. Да, все, все, стой, Тимка, пусть убивает. Все, можешь не прыгать даже. Красавчики, молодцы. Вот такие ребятки тоже у нас бывают.